Thank <laughs> you. Через Я не чувствую себя Не знаю. я считаю, что все, что происходит, простите, первое, не понятно. А зачем? Это уже второй вопрос. А как вы думаете, затрудняюсь пока сказать, пока еще мне тоже это не понятно. Поэтому хочу послушать, что я сегодня скажу. О чем же а, а, а, а где вы только что находились? Я сейчас хотела Ну, вы... вас привезли на... из Полтавы. из Полтавы. На Хороший Хорошо. вопрос. Наверное, для того, чтобы как бы, не дать мне э, двое суток встретиться, просто что Скажите, вы сотрудничаете с кем-то из паразисских, может быть, исторических студентов, может быть, кем из... Или... с кем-то из ЛНР? Это очень некорректный вопрос. ну ведь это, я ни с кем не сотрудничают. А вы? я ни с кем не сотрудничаю. Ну вот вы, вы жили в Харькове, вы не, не <связь> гражданка Украины. почему да? а вы здесь занимались? занимались? Да, вы, да. вы вас тут, тут работа или семья или что-то. Почему бы а в Харькове были? Что значит почему? <связь> я Харьков, Я 30 лет живу как бы на Украине. Ну вы же гражданка России. Это не мешает мне быть Харьковченко. Здесь ваша дома, ваша работа. Да, естественно, здесь мой дом, здесь моя работа. А вы же единую Украину поддерживаете боевиков. ДНР. А, девушка, хорошо, У вас вопрос. во время обыска, по данным СБУ, нашли пророссийскую символику и что-то связанное с ЖНР, ДНР. Это действительно так? А, я думаю, что пока идет следствие, мы вообще ни о чем не можем говорить. И, скажем так, мне совершенно непонятно, почему сотрудники СБУ пока идут с Литвы, а вообще опубликуют какие-то данные. И почему наша прокуратура, скажем так, да, смотрит на это сквозь палец? Хороший вопрос. Правда, значит, А что Вы думаете по поводу происходящего вопроса? Вы знаете, на сегодняшний день я бы не хотела вообще обсуждать а, вот эти моменты. Давайте все-таки дождемся, а, скажем так, конца вот этого процесса. После этого обсудим уже все остальные. Вы были на территориях, которые сейчас мы под контролем на Украине, после начала что такое начало военных действий на в течение последнего года а, еще раз давайте как бы корректно на территории как называемых ДМР, в течение последнего года вы как были? нет Потому в течение последнего года год, нет в 2015 году нет последний нет, год, год. А, давайте еще раз повторяю год от сегодняшнего дня Начинаю. я не говорю я не говорю о том что не, не, не коррекционный вопрос скажите пожалуйста вы участвовали в митингах антимайдана, которые проходили на территории Харькова я, может, будет, в я участвовала как координатор по медицине медикам запрещено было появляться на площади медики только оказывали медицинскую помощь а какую-то страну вы поддерживали? Ну, замечательно. поддерживал своего адвоката. А что значит свобода мысли? <свобода> что значит свобода мысли? <свобода> надежная возможность высказывать свои мысли в суд. Да, товарищ прокурор? Это свобода мысли? Скажите, вот фигурирует одна, одна из детей за владение оружием, вторая за территориальную целостность Украины. Вы хоть по одной из Чувствуете себя в чем-то плечах или нет? конечно, да, <pause> <ц Sauce> Но это мы даже забыли. Вы хотите организовать жизнь в Я сейчас приехала из Елес. Куда вы Хорошо, я не Хотела выпустить и буквально пять минут как бы пообщаться перед процессом с адвокатом, а после этого, после, я с другом пообщалась. Она сама по себе очень хочет жить вuta то у нас autoenza, камере, которая не ну, мы из того, что в перевели уже количество корпус да, научные учения, ну, а, то если в моем то у меня на это а, То есть это очень а, Скажем так, не располагают никакими избыточными лекарствами. Да, мы здесь делали по магнитик совсем так. Сегодня, вот сейчас перед процессом, я тоже выяснилась скорую. Да, да, да. Угу. Значит, не было была сделана тоже много было И, в общем сейчас, конечно, не было бы но я понимаю, что и так, что вы будете состоится, я то есть для меня это очень конечно, потом надо... Нет, но выпить, когда ¿Te yes. Я не знаю, просто какие-то могут Сейчас, А Да, можно открывать... Очень Это да. один человек. И, честно говоря, это уже залебаться. Они очень маленькие. не Вот. Очень This will be a soft channel to Итак, я не вопросы, что я вчера не знаю, что я вчера видел. Как I thought it I don't know if it's that Все, кто работает в Oh well, so you can I just thought you can't just be able to do that. The graph was Почему? Да, да, Если мы совместно будем жить, как мы уже с семьей, мы будем жить. Следующее, что мы будем жить. Следующее, что мы будем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 Ты вот, ты вот, ты вот, ты вот, ты вот, ты вот, первую чистоту она четыреста четыре четыреста пять Украины, постановила а Ухвалу у судя Київского районного суду міста Харкова 8 квітня 2015 року, якою застосовували Дмитро Чубарова и Ларисы Викторовны, запобежный защиту введения с тримальностью в акту без вытечения листали, залишится без мину. Ухвалу апеляційного суду, оскарженном в касаційном порядке, не підлягая, волокруючись суду суд, підписи судове безвведение к данной справе оголошено закрыто. А как бы вы к этому если бы вдруг это было возможно? Не могу дать никакой оценки там. Я только знала, пока нет возможности даже Это же не факт, да? Это чисто человеческая реакция. Ну, я думаю, что от меня это не зависит. Скажем так. Я очень надеялась, что сегодняшнее заседание суда изменит, во-первых, мировые сечения. Ну и мне жаль, что я не могу на сегодняшний день обжаловать решение этого суда, ну, конкретно этого, этого облицованного суда. Я настаиваю на том, что все обвинения, которые прокуратура, они э, не я не считаю, не считаю не на том, что э, данные обвинения полностью сфабрикованы сотрудниками избуш. С какой целью? Очень... Почему вы наблюдаете вы да мне, Меня тоже очень волнует эта вопрос С какой целью? Э, потому что на сегодняшний день я так и не получила никаких ответов. Вы случайно же? Э, я думаю, что я, как гражданка России, привлекла внимание, скажем так, статурников. Ну, фотографии, которые были у вас в телефоне. еще со мной не общался, но мы подавали... Еще, еще, еще... нет. Комсул знает о вашем прививании наше Лариса Ельцаревна, все-таки вот эти фотографии, настоящие фотографии, они были у вас в телефоне? Давайте, как бы, вот вопрос о фотографиях. Смотрите, идут следственные действия. Я поняла, что вы против Шерхова обнародовали, в принципе. Я против, вы... я против, любых действий, которые не законны. Это оружие? Еще раз. Там, да? Я против тех действий, которые сейчас. Я поняла, вы считаете, результат... что СБУ не имела права опубликовать эти фотографии? И, было, скажем так, не, не, и не имел права тот же Кипский давать какие-то абсурдные комментарии. Ну, тем не менее, их это, не это некорректно. Тем не менее, их все убедили. Это Может, подлинность. Еще раз повторяю, эти фотографии да. мне неизвестны. Я не знаю, как бы их происхождение. На этом, ну, я считаю, что вот эти комментарии как бы достаточно. Угу. Вот это по Тереза. Что это так выдумка получается сбил? Ты, ты, ты, ты, ну видимо вы меня называли а то что, я, что вы б... были причастны как-то к министерству государственной безопасности ДНР это тоже выдумка да? вот. как... в самом начале девушка вы видимо невнимательно меня слушали я сказала что все скажем так что происходит на сегодняшний день это фальсификация нашего милого прокурора который стоит и умывается следователи избыл очень много, скажем так, ну, абсурдных вещей, которые даже, в общем-то, ну, бессмысленно комментируют. Есть, может быть, среди ваших знакомых, мы, может быть, на ваше внимание обратили, потому что вы общаетесь с людьми, входящими в террористические группировки, если не виноватые Ваши знакомые? знакомых. как я собрать, зрения. Э, а, я думаю, что все эти вопросы вам стоит задать прокурору, следователям из зоны, и, возможно, они вам ответят. Не лучше ваших знакомых, Знаете, чем а, Ну, видимо, да. Скажите, а вот Вы говорили о медицинской службе да? а, а там, на, на Антимайдане. Вы медик или медицинский а работник? Я да, еще раз повторяю, я была координатором. Ага. Я не медик. Но если, как бы, такой, такая маленькая ремарка, да, если Вы в курсе, все сотрудники Красного Креста не являются медработниками. Вы знаете об этом? плюс-минус, иначе Вы не работали да. в больнице. Нет, нет, просто как бы, я хочу уточнить вот этот момент. Спасибо, Спасибо вам. Нет, я не была волонтером Красного Креста, я провожу параллель. Что для того, чтобы как бы быть, для того, чтобы обслуживать кого-то и давать первую медицинскую помощь, не нужно быть медиком. Для этого нужно, нужно просто иметь вы то минимальной допознания. Я просто пыталась найти объяснение этому по да, раз Тереза, то, возможно, вы там спасли много людей. <свят> вы говорили, что вы себя плохо чувствуете. Вам не применяли там ничего Мы по отношению к вам. Не как, знаю, как вам относились? От, относительно э, сотрудников ИВС, я хочу сказать, что э, и города Харькова, города Махамовшего соблюдают буквы закона. это не применительно даже ко мне, это как бы по всем, кто там находится. Ну, в общем, могу сказать, что я благодарна этим людям, что они поддерживают, поддерживают буквы закона. Если можно, это очень я... приятно. Насколько я помню, вот судья, когда э, начинала заседание, она говорила о том, что вы временно неработающая, а адвокат говорил о том, что вы занимаетесь принимательской деятельностью. Я временно неработающая, потому что как бы, я находилась на территории ехала, объехала, да, и в ближайшие два месяца я не работала. Детерриторно? Да, и я, а, я объехала на территорию Украины. из Искрыли это было в январе и Это было в январе и то, да. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Давайте. Да. Два вопроса удовлетворены ли вы, понятно, да? Методические вопросы. И в чем, собственно, чтобы мы понимали суть обвинений, да, в чем подозреваешь, в чем подозревается вот сегодняшняя. Ну, чем подозревается, что уже оглашали. Нам надо, чтобы да, это произнесли, да, да, да, хорошо. Чубарова Лариса Викторовна подозревается в, боя, в, посягательстве, в посягательстве на территориальную целостность Украины и в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были у меня найдены. По поводу удовлетворен ли я решением суда, скажу так, суд выслушал мнение защиты, мнение подозреваемой, мое мнение, принял, я считаю, законное решение. Поэтому я согласен с этим решением, поэтому я считаю, оно законным. Как именно Лариса Викторовна да, посягала на территориальную целостность? Что, что именно это она это? сделала? Ну, да, это был комплекс действий, поэтому я сейчас... Полностью их озвучивать не буду. Будет проведено досудебное расследование по данному уголовному производству. Будет дано в полном объеме всех ее действий. Тогда уже будем озвучивать. И причастно все подрывы стела в центре города. Здесь расследуется? все то, что будет проведено, будет озвучено. Поэтому, может быть, дополнительное расследование. Да, есть доказательства. По поводу того, что Чубарова Лариса Викторовна поддерживала, и не просто поддерживала, а я являлась активным участником ДНР. Поэтому а это они... было все предоставлено в суде. И да. поэтому миропосечение в силу, быть не может. Да, в силу действующего уголовного процессуального кодекса по ряду статей, в том числе 110 Уголовного кодекса Украины мера пресечения может быть избрана только лишь в содержании подстрашки. Другой альтернативной мере пресечения, в том числе и избрание за благобытие, может быть. Пожалуйста, есть ли усилия, усилия подтверждения того, что она входила в, в число руководителей так называемого МГБ ДНР? Следствие обладает таким данным. И а, очень много как звучало в адрес стороны защиты о том, что нарушался закон при проведении обысков при задержании. Госпожа Чубарова говорила о том, что ее фактически похитили. Как вы можете я это считаю, комментировать? Это... такие заявления это способ защиты подозреваемого и ее защитника. Поэтому я их даже комментировать не буду. Действия проводились согласно действующего законодательства, нарушений не было. Можете ли вы подтвердить опровергнуть, если у вас такая информация о том, что рассматривается возможность обмена госпожи Чебаровой на данный момент я такие комментарии давать не могу. Сколько по этой причине? А Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете решение суда? Суд. Суд, оцениваете да. решение суда должно с уважением прежде всего, но учитывая то, что операционная, обоснованная операционная жалоба не была утверждена, естественно, я считаю это решение все-таки незаконным, потому что э, были законные основания для жалобы. Как уже сказала моя защита, она зажалела также, что оппозиционным обжалованию это решение не завершилось. но у нас есть международный механизм по э, обжалованию э, решения Верховного снов, тех, которые невозможно ожидать, что они обжалуют, поэтому возможно э, будет принято решение в, э, в дальнейшем э, в, о подаче жалоб в Европейский суд по правам и да, и много говорили о защите прав, да, не только о качественном при, представлении интересов в суде, да, но и в принципе вот много звучало нарушение прав, начиная вот здесь клетки, клетке, заканчивая этими нарушениями. А, это основания для апелляции, я так понимаю на самом деле и серьезно да? вопрос в том что каждая процедура которая проводится стороной изменения должна быть проведена законно если она проведена незаконно это незаконные доказательства законе протокола действия и незаконные доказательства не могут не смогут в дальнейшем быть положены в основу обвинительного договора суда. Такой закон, если его не соблюдает сторона обвинения, даже если сторона обвинения считает человека виновным, да, либо подозревает его обоснованно, либо э, потом будет передавать дело суда. Э, по какой причине такие процессуальные решения? Я не могу объяснить объяснение. Поэтому, э, поэтому защита и делает акцент на нарушения. Нарушение права на защиту, нарушение воспитательного процесса говорит о том, что когда э, процедура не законна, когда незаконная процедура, результат не, не сможет... Э, э, нарушать доверие обществу дальше. Поэтому защита всегда говорит о нарушении права на защиту. Каждому следователю либо прокурору тоже в один прекрасный момент, в повышках, прекрасный, может понадобиться адвокат. Об этом мы сейчас забываем. Функция защитника, прежде всего, в обеспечении соблюдения законной процедуры и сбора доказательств тоже. На данном этапе доказательства обвинения нам не предоставляются в связи с связи и так далее. То, о говорит прокурор сейчас, или о чем спрашивают журналисты, мы не можем комментировать, потому что ни о каком подрыве стелла в, на проспекте правды в городе, в городе Харькове речь не идет официальных документах. Ни о каких, допустим, пытках военнослужащих, о которых заявляется, речь не идет официальных документах. Мы сейчас можем говорить только об официальных подъявленнох подозрений. Достаточно доказательств, которым мы не видим и вот это и вызывает беспокойство у стороны защиты. Также вызывает беспокойство, и об этом я написала обращение уполномоченным в Верховном Народном по правам человека, что официальные заявления делаются в категорической форме, называется Чебарова преступницей, еще особо опасной преступницей, с нарушением презумпции неленого, с предусмотренной частью второй и седьмой 6-й Это незапустимо, это однозначно приведет к обоснованной жалобе в европейской сути. И это может поставить под угрозу приводят сюда законность, вот поэтому, когда мы видим нарушение, мы пытаемся найти причину. Я причин пока не вижу. Вы будете весь процесс представлять? до тех пор, пока не откажется под То есть до тех пор, пока она да. будет... Это... По ее делу, участие защитника обязательно. А вы не знаете, случайно, это я так уже не просто для себя, почему украинского гражданства нет, если она, например, Харькове? Я думаю, что многие люди, которые не отказались от российского гражданства, иногда думают, иногда в России лучше условия, допустим, в Белгрозе мы их видим, переезжая границу, пока видели до какого-то момента. Иногда люди думают, может быть, я я потом поеду в Москву жить. Я не знаю. Может быть, у человека есть родственники в России, и она не хочет потерять связь. Я знаю, что брат. Есть, поэтому... Ну, это же от не зависит, поэтому, на самом деле, да, связь с братом. Случае, она, в любом случае, она находится, и это не оспаривается, у ОПН-расследования в, в, в Украине легально, и очень долго. Она считается себя харьковчанкой? Ну, харьковчанкой и... с харьковчанкой, но украинского не понимают, дайте мне переводчик. Ну, это, это что же э, Дело не в этом. Она и заявляет о том, что украинский на бытовом языке новости mm -hmm. она может воспринимать но суд говорит юридической терминология которая не знакома людям для mm -hmm. того чтобы она корректно воспринимала юридическую терминологию, вопросы суда, э, переводчик нужен однозначно. – Вам известно или личное возбуждение, она за или тему или его вот, а э, суда, Поскольку это не имеет значения за дела, эти вопросы, во-первых, не обсуждались, во-вторых, если бы это обсуждалось, это бы составляло адвокатскую тайну. И еще раз повторяю, что показания на судебном расследовании она не дает. И, кстати, по-моему, вот было сообщение СБУ о том, что дают показания. Не дают, отказывается на основании соответствующейся третьей Конституции. Каши. Я считаю это правильным, потому что мы еще не видим всего объема объединения. А вот эти тогда следственные действия, на которые ее привезли, это же возможно только при, при сотрудничестве со следствием? Я скажу так, не разглашая тайна следствия, было проведено некое опознание, на котором Чубарову не опознал потерпевшего. Угу. Все больше ничего не скажу. А вот это следственные полный, действия, да, тогда возможно, да. Возможно, что-то будет завтра. Угу и когда она ее отправят вы не знаете как долго она летит. Судя по тому, что 28 в 16 будет оглашать полному полный... Обычно эта процедура выглядит э, без безвызовосторонно, обычно это, на практике а, она выложивается поэтому будет, желающие, да? я думаю, что мы сейчас не говорим если я правильно помню, до 6 июня До 18 июня, 8 июня затрыгнула